Здравствуйте, товарищи! В эфире пролетарские новости. Новости, в которых буржуй, наемному работнику, эксплуататор, угнетатель и враг. В Кузбассе на шахтах Заречная, Алексеевская и на шахте управления Октябрьский с начала июля было уволено несколько сотен человек. На предприятиях возникли проблемы с своевременной выплатой зарплаты, а добыча угля была приостановлена. В департаменте угольной промышленности объясняют, в связи с падением цен на уголь и низкой пропускной способностью железнодорожного транспорта, в восточном направлении некоторые предприятия временно приостановили угледобычу. Если у буржуя возникают проблемы, он всегда может уволить наемных работников, называя это оптимизацией. А причиной всему само буржуазное общество, при котором всегда существует армия безработных, готовых пойти работать за копейки в любой момент. Совокупное состояние самых богатых россиян за 7 месяцев 2019 года увеличилось на 36 миллиардов долларов. Такие данные приведены в рейтинге Bloomberg Billionaires Index. В нем фигурирует 500 человек, из них 22 россияне. По версии Bloomberg самым богатым россиянином является Леонид Михельсон, основные активы которого – Новотек и Сибур. Ему принадлежат 25 миллиардов долларов. С начала года господин Михельсон обогатился еще почти на 6 миллиардов. Пока уровень жизни основной массы населения неуклонно падает, наши миллиардеры продолжают на этом наживаться. И нечего этому удивляться, ведь грабеж наемных работников – сама суть буржуазного класса. Роспотребнадзор снял с поставки 225 килограммов опасных продуктов и выявил 308 нарушений в летних лагерях отдыха Волгоградской области. По итогам контрольно-надзорных мероприятий в оздоровительных учреждениях Волгоградской области выявлены нарушения по несоблюдению санитарно-гигиенического и противоэпидемического режима. Также имелись нарушения при размещении детей и организации питания и питья. Капитал беспощаден и всегда готов сэкономить хоть на тебе, товарищ, хоть на твоих детях. Министерство здравоохранения Кировской области планируют ввести дополнительные стимулирующие выплаты сотрудникам кризисных центров за отказ обратившихся к ним женщин от прерывания беременности, сообщили ведомства. По словам министра Андрея Черняева, работники, сумевшие убедить беременных сохранить ребенка, за каждый отказ от аборта будут получать 4000 рублей. Как только буржуазная власть не пытается хоть чуть-чуть увеличить рождаемость, чтобы скрыть натуральное вымирание в нашей стране, только вот причиной, как высокой смертности, так и низкой рождаемости является сам буржуазный режим. Устюженский межрайонный следственный отдел Следственного комитета Российской Федерации по Волгоградской области возбудил уголовное дело по факту невыплаты заработной платы работникам санатория. По версии следствия, от действия исполняющего обязанности директора санатория «Каменная гора» в городе Бабаева пострадал 41 работник. В общей сложности, по подсчетам следователей, задолженность составила почти 2 миллиона рублей. При капитализме буржуазия – настоящий рабовладелец наемного работника. Если хозяин сказал, что сегодня не кормят, значит не кормят. Товарищ, хватит ждать зарплаты месяцами, боясь вылететь с работы за единый возглас недовольства. Вступай в борьбу за социализм, пиши на почту в описании.